Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. И сегодня я к вам с темой, которая назревала уже давно и наконец-то сегодня проговорим про швейные машины. Вопросов, которые мне просто поступают, вообще как выбрать швейную машинку, а вот такая хорошая, а вот чем отличается это от той, а вот цена такая-сякая. Девочки, и в инстаграме таких вопросов очень много, и здесь на канале. поэтому. Это не реклама, я конкретно покажу на примере своих машин, вот какими я пользуюсь, покажу строчки, какие-то тут приспособления, нужны они, не нужны, а вы уже будете решать сами, нужна вам такая машина подороже, либо подешевле и вообще какие функции нужны при выборе швейной машинки. Итак. Опять же повторюсь, это не реклама, но скорее всего я произнесу слух те марки, которыми я пользуюсь, потому что очень довольна обеими машинами и до сих пор даже у меня вот есть навороченная классная компьютеризированная Бернина, а я все равно иногда пользуюсь в каких-то моментах и вот этой вот моей старой проверенной лошадкой. Итак, девочки, в основном машинки бытовые делятся на два вида. Это компьютеризированные, это последнее поколение, у них может быть и вот такой дисплей, есть еще круче машины, и на механическую, либо это как бы электромеханическая машина. Есть еще совсем такие, знаете, простые, они очень дешевые, ну, недорогой ценовой сегмент. Я их так называю ласково, без обиды. Погремушками. Это механические машины, они маленькие, легкие. Там буквально вот 2-3 строчки, два колеса, и все, этого достаточно. Вот совсем такие простые машинки нужны просто. Вот Мне кажется, она нужна в хозяйстве у каждой уважающей себя женщины, хозяйки, да, чтобы подшить полотенчик. Шторы, там дырочку зашить я не знаю укоротить низ брюк там да для своих там детей мужа то есть она вот есть в хозяйстве шейная машина вы на ней какой-то ремонт можете выполнить и все, и вы на ней как бы ну не шьете. Либо такую машинку можно использовать вот когда вы начинаете только, да, вообще попробовать. Надо вам это не надо, вот будете вы заниматься житьем, не будете. Есть она, недорогая, вот они с нее можно начинать. Дальше уже идут механические и электромеханические машины классом повыше. ценовой сегмент у них тоже разный, и сейчас это варьируется где-то, ну не знаю, вот мне кажется уже от 15 тысяч и до 25. Вот в свое время моя машина Джанамы 7524Е. Вот она у меня. У меня такая вот, она в студии, да, сейчас перед вами, точно такая же у меня дома, дома я ее покупала раньше, ей уже лет, ну не знаю, как только жена моя выпустила ее, я ее сразу купила, приобрела, И мне кажется, уже лет 10 точно, и когда стал вопрос о покупке машинки в студию, причем у меня был выбор, я могла выбрать самую последнюю, дорогую, навороченную, я сказала, нет, давайте мне вот, вот я куплю такую же и буду на ней работать. Чем она хороша? Тем, что у нее металлический корпус, все внутри металлическая станина. Это Хорошо тем что вес этой машины 12 килограмм на минуточку это все-таки не не просто так чем хороша такая машина она будет устойчивая как бы вы где бы вы на какой поверхности не шили на столике иногда строчишь быстро и какие то там знаете бывают такие строчки нет от этого дребезжания раз нет дребезжания значит не разбалтываются внутренние механизмы вот И, собственно, ну, машина устойчивая, классная, требует только чистки, какой-то там смазки. Хотя, кстати, вот говорят во многих инструкциях, и к ней в инструкции было, не требует смазки, ничего подобного. Не знаю я такого, чтобы есть специальное масло для швейных машин. Там, где детали в любом случае трутся, соприкасаются, вертятся, обязательно туда нужно капать маслечко. Ну, как бы, не знаю, мне свое время механику так вот объяснил, было понятно. Итак, значит, первое отличие, да, вот выбор компьютеризированная либо механическая это раз второй э, спор всегда идет это оверлок вертикальный либо горизонтальный вот моей же мы здесь челнок у меня горизонтальный он находится вот здесь очень удобно очень удобно что пластина которая закрывает челнок она прозрачная я всегда вижу сколько нитки в шпульке у меня осталось то есть все равно глазик выцепляет до да, при работе у Бернины, здесь у меня Бернина 435, вот съемная поверхность, да, усиленная такая, то есть, чтобы было. Ну, столик для работы очень удобно. Сейчас я уберу. У Бернины здесь вертикальный челнок. Вот он, очень большой, вот такой вот. Вот так вот вынимается, ну, оставлю его здесь. Это вечный спор, вертикальный, горизонтальный челнок. Девочки, у меня было много машин, и вот до моей Джинамы тоже были разные. И были еще, знаете, шпулька пряталась. Вот здесь такой пластиковый челнок. А был раньше, знаете, такой прям металлический э, челно, челночок такой, и шпулька вставлялась в металлический челнок. Я считаю, что эти споры бессмысленные. Все равно машинки работают, и это хорошо, и это хорошо, и нет такого, что вот как не знаю, вертикальный служит дольше горизонтальный. Вот по моему опыту все равно выбирайте. То есть на это можно не обращать такого сильного внимания, не зацикливаться, выбирать машину швейную, например, по другим критериям. Дальше, вне зависимости от ценовой политики, ценового сегмента и от того, компьютеризирована она либо механическая, по факту, вот поверьте мне, партники с более чем 20-летним стажем работы, по факту вы пользуетесь четырьмя-пятью строчками. Это прямая строчка, это строчка зигзаг какая-то имитация, допустим, оверлочной строчки, хотя я считаю, что сейчас уже, мне кажется, у каждой портники есть хоть самый простой, но оверлок всегда есть, если вы занимаетесь шитьем, найдете финансы, чтобы купить оверлок, но, допустим, нет у вас оверлока, можете пользоваться какой-то строчкой, которая имитирует обметочную, да, край и петля, все, прямая, зигзаг, край, край, край петля, вот эти четыре строчки, которые вы будете использовать постоянно, больше ничего. Дальше уже идут разновидности. Например, вот я очень люблю использовать пунктирный зигзаг. Но опять же, это тот же самый зигзаг. Да? Регулируем только ширину строчки и, вернее, ну, длину шага строчки и ширину строчки. Все, если мы говорим про зигзаг. Но все эти функции есть вот сейчас в любой, в любой, абсолютно в любой бытовой швейной машинке. Дальше. На что еще мы обращаем внимание при выборе? Это скорость шитья. Обязательно. Вот у меня здесь такой челночок, который позволяет шить. Ну, давайте, давайте я вот сейчас возьму педальку. Вот смотрите, на минимальной скорости, послушайте шум машины. Это вот я педаль в пол утопила. Дальше средняя скорость шитья, уже быстрее и максимальная чувствуете да иногда я вообще пользуюсь только максимальной скоростью шитья потому что уже привыкла уже регулирую нажим педали но иногда бывают такие сложные участки которые требуют особенного внимания да и естественно вот эта вот минимальная скорость шитья она нам очень хорошо помогает не ошибиться при отстрочке дальше что еще позиционирование иглы тоже очень удобное, когда мы можем иглу ну, вот, вот, допустим, вот в этой машине, более простой, у меня позиция это функция зигзаг, я ее могу в крайнее положение левое, вот она у меня в крайнем левом положении может быть, либо в середине, в крайнее правое я ее уже не могу переставить. Но вот в Бернине тут позиционирование разное. Крайнее левое положение, крайнее правая и середина. Это тоже очень удобно, особенно когда работаешь с отделочными строчками, когда втачиваешь молнию, когда отстрачиваешь молнию. Это очень тоже помогает. Ну, вот такие основные да, функции. Что еще? Еще помогает в работе закрепка. Закрепка обязательно должна быть, вот, допустим, в машине вот этой покруче, у меня закрепка может делаться туда-обратно, я могу делать, да, здесь такой вот клавиши есть, видите, обратная стрелочка такая, и я еще могу делать точечную закрепку, что тоже очень аккуратно получается, то есть нажимаю на кнопочку, и закрепка получается, игла бьет точка в точку в точку, да. нет вот этого туда-обратно несколько стежков, тоже получается очень аккуратно и надежно. Ну а здесь уже приходится строчкой, ну как вот нажатием клавиши туда-обратно Я уже привыкаешь вот эти вот две строчки туда-обратно делать закрепку. И еще есть такие моменты в шейных машинах, которые облегчают нам жизнь. Если есть автоматическая обрезка нитки, девочки, вы просто без этого жить потом не сможете. И это вот так всегда, без чего-то обходился, обходился, потом появляется какая-то функция. Ты начинаешь ей пользоваться и думаешь, как я раньше жил без этого. Это то же самое, когда у меня не было манекена в свое время. На себе что-то приложила, рукав так-сяк, на ком-то смотрела, да, на примерку, потом купила манекен, думаю, а почему я не сделала этого, я не знаю, на 5 лет раньше, да как я вообще жила без него. Так и тут. Автоматическая обрезка нитки, есть у меня еще автоматический нитевдеватель ну, вообще на обеих машинах. То есть вот это основные функции, основной набор, который есть сейчас в каждой швейной машинке, а дальше вы уже смотрите, конечно, на цену. Что вам доступнее по цене? Как правило, фирмы, которые предлагают нам швейные машины, это знаете, как я тоже говорю, как вот в случае с автомобилями. Ой, как же это выразиться бы поприличнее на нашем канале. Как бы вроде то же самое все одно и то же, да, но только тут сбоку, а тут с другого боку, понимаете, все в принципе то же самое. Как с, с автомобилями, есть люди, которые очень любят только Мерседесы, да? есть люди, которые любят Ауди, кто-то, например, поклонник, не знаю, Volvo, да, допустим. Так и здесь. У каждой фирмы швейных машин есть ценовой сегмент, совсем недорогие машины, средний ценовой сегмент и люкс. Да? И, в принципе, набор каких-то функций у них одинаковый. Ну, есть, конечно, фишки, которые отличают машины подороже. Но самые известные фирмы и Джуки, и Бернина, и та же Джинаме, и Брайзер. Ну, я не знаю, какие-то еще есть Пфаф очень хорошие машины. Я считаю, что это уже дело привычки, дело вкуса. И тут вы уже выбираете ну, просто по своим предпочтениям. Ну что, мне кажется, я рассказала ну, об основных моментах. Если что-то упустила, поправьте, пожалуйста, меня в комментариях. Если есть такие хитрости и лайфхаки, которыми пользуетесь вы, которых нет, например, вот в моих швейных машинках, пожалуйста, напишите, что вам помогает в работе и я и девочки, которые смотрят это видео, мы почитаем комментарии и, может быть, скажем: О, боже мой, почему я этим да, не пользовалась раньше? Ну что еще могу в заключение сказать? Конечно. Когда у тебя машина вот такая классом получше, вот в данном случае у меня Бернина, конечно, приятно. Есть дисплей, есть монитор, набор этих строчек, разнообразных зигзагов, конечно, их больше, а зигзаг, кстати, нам пригождается при пошиве нижнего белья, без него никак, ну и тут, конечно же, выбора больше, можно просто пальчиком тыкать по сенсорному дисплею, да, вот так вот, вот строчки у меня вот передвигаются, можно выбрать такую сякую. нажатием ну, вот колесико кручу кручу, у меня ширина длина регулируется то есть ну, впр... а и вот кстати здесь позиционирование иглы вот такое положение вот я передвигаю крайне левое опять же тут до миллиметра можно да, передвигать в крайне правая и середина то есть вот такие вот моменты которые облегчают нам жизнь еще бывает кстати вот у меня вот в женаме здесь такой стабилизатор проколы иглы. То есть с какой скоростью вы бы не шили, какую бы ткань, вот если вы шьете толстую ткань, у машины есть такая функция, она дает усиление прокола иглы. То есть игла она не, не начинает тормозить, да? Она как шла, вот как она прокалывала эту кожу, кожу зам, драб какой-то пальтовый. Вот я на своей Жаме перешила, девочки, не представляете, сколько. От шифонов до пальтовых тканей. И кожу даже какую-то тонкую, натуральную шила. Очень ей довольная. Бернину, конечно, я берегу. Мне кажется, что я на не аж дышать не могу. Бернину у меня такая белошвейка, Я на ней шью, кружева, какие-то вот ну трикотажные костюмы очень полюбила. То есть я еще к ней пока с таки знаете, при дыхании <laughs> отношусь. Поэтому я думаю, что в будущем буду смелее, но ну, и у Бернина, естественно, у машины такого класса, там одних петель, видов петель с глазком, без глазка, там, ну, там очень много их, поэтому ну вот и все. Наверное, на этом я закончу разговор в данном видео, жду от вас комментариев, жду того, может быть, что-то я упустила, какие функции имеют ваши швейные машины, Обязательно вернемся в комментарии, почитаем и, может быть, запишем э, по мотивам ваших комментариев еще какое-нибудь видео. Все. С вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках.